Погнали, друзья. Здрасте! Забор покрасти, говорю. <смех> забор покрасти. Я сейчас тебе лицо покрашу. Соскучились по рпг да? А тут как раз на тебе. И вот, пожалуйста, в обзор попадает совершенно новая игрушечка под названием Параноя Хапайнес из Монтадори. Если честно, у братишки Scratch сложновато с английским, плоховато, поэтому не судите слишком строго Игрушечка вышла в свет совсем недавно, и братишка Скретч решил запилить на нее обзорчик, почему бы и нет Давайте, ребятки, поиграем, посмотрим, что нас ждет в этом удивительном и незнакомом нам до сих пор мире Давайте глянем, что же такое, нажимаем продолжить, попадаем вот в такое вот окошечко Где у нас, да... Первое, что бросается в глаза, игра переведена на русский. Естественно, настройки каждый из вас выставит по своему вкусу и усмотрению. А мы, ребятки, начинаем совершенно новую игру. А что же нам дают, ребятки, при э, старте новой игры? Нам дают возможность выбрать имя игрока. И начинаем новую игру. И сектор, например, пускай будет сектор One. А, так это все дело мы обозначим и назовем. Ну что ж, гражданин паранойя Хапайнас Инман Монтадоре использует функцию автосохранения. Пожалуйста, не выключайте игру, когда когда видите этот значок в принципе это понятно в любой игрушечке такое присутствует так какая-то капсула какой-то контейнер ли в котором я так понимаю наверное мы желаем вам доброго цикла гражданин можно сейчас возможно сейчас вы страдаете от дезориентации в пространстве это неизвестный побочный эффект клонирования да. Не волнуйтесь, нервные клетки не восстанавливаются. Комплекс Альфа славится своей общественным порядком и идеальной гигиеной. Если вы не будете соблюдать нормы безопасности, общественной порядка и гигиены, то мы будем вынуждены вас устранить. Побежал. Ваш код доступа красный. Вам запрещается выходить в зону выше красного уровня доступа. Тем не менее, в случае их несоблюдения, мы будем у... вы будете устранены более обще... безопасно-общественно-приемлемым методом. Короче, нас тут устранят в случае наших э, огриков. Все здесь очень счастливы. Счастье регулируется на законодательном уровне. Если вы недостаточно счастливы, то мы внесем в ваше понимание счастья необходимые корректировки. Несчастны бывают только предатели. Я ваш самый добрый друг, компьютер, компуктер, друзья. Добро пожаловать в комплекс Альфа. Добро пожаловать в утопию. Вот так вот нас... Для продолжения ответьте на вопрос. Давайте-ка ответим. Счастливы ли вы? Конечно, я счастлив. Что я могу здесь еще ответить? Конечно, особенно в вашем супер счастливом мире. Так, меня буквально выплеснули из этой капсулы. И сказали, давай-ка теперь ты родной сам. Хватит занимать... Места так. Ну что ж, вот так мы начинаем. Значит, нас везут в какой-то капсуле и сейчас э, нас, я так понимаю, э, куда-то э, выгрузят. Да-да-да. Вот тут, ребятки, начинается старта. В эфире, ребятки, игрушечка под названием Паранойя Хапайнос из Монтадори. Может быть, я немножко неправильно произношу, да, Но у меня небольшие проблемы с английским, поэтому поправьте меня в комментариях, если вдруг что-то не так. Так, ну что ж, нас выпускают и что дальше? Смотрите, ребятки, шкала, шкала предательства 0%, 0 вверху у нас есть, какой-то глазик постоянно следит за нами, да, куда мы мышкой ведем, и статус сомнительный, пока у нас, ребятки, статус сомнительный, говорят нам. Так, э, Глафира, о, славно, вы в полном порядке, как я погляжу, да, ребят, это у нас в первую очередь ролевая игра, поэтому у нас здесь много будет диалогов, поэтому наберем терпения и продолжаем. Добро пожаловать в, в отдел оценки качества клонирования комплекса Альфа. Меня зовут Колмжимара два, и сегодня я буду вашим офицером по клонированию. Какое-то странное у него имя, но да ладно, продолжаем. Сегодня всегда, в общем-то, я тут каждый день торчу. Где я, черт возьми? А, ну, любопытно, это ваше первое клонированное. Вам раньше, вам раньше пылесосили мозги? Что такое пылесосить? Что такое пылесосить? О чем хотелось бы знать, конечно же. Так, продолжить. Давайте я вам расскажу то же самое, что и остальным. Просто улыбайтесь и кивайте. Что, что ж такое-то, а? Начнем с проверки ходовой функции. Перемещайтесь при помощи правой кнопки мыши или ВСАД. Продолжаем. Так, а... Дальше что? Попробуйте подойти к своему столу. Так, так, так, секундочку. А, ладно, давай попробуем. Черт с тобой. Так, к какому столу? Так, можно, да, ребятки, на ВСАД мы осматриваемся я так понимаю, а просто на правую кнопку мыши мы ходим к какому еще столу, Вы, к этому столу или, или к твоему столу, к тебе эти что ли, что, отлично, ноги работают уже, хорошо, вполне ожидаемый результат, конечно, ну я все равно запишу, продолжаем сколько у вас пальцев извините, я не понимаю, так, всего ну, 10, так, какие-то странные вопросы у этого чувачка, он меня уже немножечко накаляет, так, всего 10 напишу ему Поздравляю, это был правильный ответ. А почему вы спрашиваете? Так, а какой был а какой был неправильный? Какой был? Все, что не 10. Продолжить, отлично. Просто тут такое дело, у нас иногда бывают клоны с лишними запчастями, скажем так, продолжить. А с лишними, черт возьми, что ты имеешь в виду, чувак? Ну там, я не знаю, дополнительные руки или лазером, или из-под мышек стрелял. Такие вот мелчи, за которые мы обычно сразу же кремируем, отлично. Вы не переживайте, если что, мы кремируем только не интересных граждан, грубо нарушая собственную же директиву о кремации всех мутантов. Так, что-то много болтает, очень сложно. А, то есть, если у меня будет мутация, а то есть мы будем действовать по обстоятельствам. если вы лазером из подмышки мышки стреляете, это одно, а если у вас просто пальцы срослись, ну извините, едем, крем... едем кремироваться, да что ж ты будешь делать-то, вот это, да, вот это счастливый уголок, ну куда же меня забросило Это в очередной раз, я офигеваю просто. Так, ну что ж, ребят, смотрим на геймплей игрушечки, продолжаем, так, поверьте мне на слово, одно к лучшему, так, ага... Отлично, теперь попробуйте выйти в дверь, она тут одна, так что не заблудитесь, за ней вас ждет санитарная комната. Такой вот оптимистичный голосок. Там сейчас механик чинит одну из кабинок, так что если вдруг не поймете, что к чему, то можете у него спросить. Хотите видеть обучающие сообщения, вы в любой момент можете измерять свое решение в настройках. Ну, для начала я думаю, что мне пригодятся обучающие сообщения. И, да, нам иногда нужно будет Посматривать, что, что надо делать Ну что ж, пойдемте дальше, к механику мне предложили Так, а на, новое начало Пройдите тест мобиль, мобильности И воспользуйтесь санитарной кабинкой Так, куда мне сейчас-то надо? В другую комнату, видимо, попасть Да, вот так мы бегаем, кстати, ребят, можно камеру отдалять немножко И приближать Нам, я так понимаю, нужно в другую комнату попасть Так, что у нас здесь такое? А, мне сказали, куда-то надо подойти А вот там кто такой у нас? Ты кто такой? К тебе надо обратиться или что? Так, куда это я зашел? Это санитарная кабинка то самая И что со мной что-то не в порядке было или что Новое начало Установите картекс Установите и распределите очки навыков Так а как это сделать а... Так секундочку Активные миссии это мне понятно А здесь то что надо сделать Какой еще картекс установить надо А сюда что надо зайти или что Так зашел сюда Дальше что Распределите очки навыков Ну, давайте попробуем Так, значит, Scratch k 11 Решало, да, мы здесь играем за решало, как так называемого Как мне навыки-то распределить? По-любому есть какая-то кнопочка, наверное Где мне, может, так прокрутка экран? что-то это непонятное Сейчас, секундочку, ребятки, попробуем найти Итак, что у нас здесь есть? Красный, решало Навыки у нас, кстати, есть какие-то, вроде бы Я, насколько знаю, да но нам нужно, скорее всего, накопить сначала опыта Чтобы эти навыки распределять, да? Или я что-то путаю? Что я тут вообще сделал? Это сейчас непонятно Так, ладно, идем дальше Мне надо что-то установить Я, видимо, еще это не установил Да, вот мне сюда нужно Вот, вот он, человечек Добро пожаловать в, в картекционную, гражданин ну здравствуйте здесь мы установим здесь мы установим вам cortex замечательное устройство которое даст вам доступ в сеть комплекса альфа а также отобразит удобный пользовательский интерфейс мне это говорит чувачок какой-то фидот живя у один такие имена у них тут странные друзья я просто в шоке так а просто используйте соответствующий прибор когда будете готовы а дальше что так, а дальше мы будем распределять ва ваши очки навыков, они помогут вам добиться успеха в определенных узких областях, а будь то введение боевых действий или переговоры, вы можете заново распределить очки навыков на каждом новом клоне, так мне это говорят, отлично У вас есть три параметра, интеллект, механика и агрессивность, каждый из которых отвечает за три навыка, так, вы можете распределить очки по параметрам под вашей аватаркой в альфакте а сначала вам нужно распределить все доступные очки навыков а Вы присаживайтесь Вы присаживайтесь, присаживайтесь Все непонятные моменты мы обсудим Когда вы закончите Какой гражданин любезный Что-то здесь, здесь слишком любезные У вас что тут такое, я не понимаю Кто-то умер что ли, я не знаю Вы такие все любезные Типа на грань какая-нибудь проверочка У нас все хорошо, все отлично, следы все заметены И мы все такие невинные, все прям ангелочки с нимбами Летаем здесь И отстаиваем свою правоту Так, ладно, давайте посмотрим дальше что у нас здесь? Обучение Так, а навыки мне нужно сейчас а, как-то распределить Куда надо заглянуть, чтобы распределить навыки-то, я не понимаю Это я понял, это подсказочка вышла Так, заходим сюда, я так понимаю, да? Что это за кресло? Мне сюда надо, в это кресло или что? Чувачок, ты мне не сказал, что мне дальше делать-то? Что надо? Так, установите кортекс и распределите очки Или сюда мне надо? Чувачок, а ну давай отвечай Ага, так, добро пожаловать Так, это я уже делал а, сейчас, секундочку, так Секундочку, секундочку, секундочку Так, ага, мне нужно было нажать, ребят Просто на левую кнопку мыши, отлично Я, ребятки, устроился поудобнее, и что это такое? Это что за прибор такой? Так, что это было? Так, вы видели Что сейчас произошло? Как-то прям максимально Быстро мне а, Прополоскали мозги Какой-то штуковины, непонятной, ну что ж мне предлагают распределить очки навыков, а, отражать наличие, наличие или отсутствие умственных способностей, бюрократия а, отражает способность ориентироваться. Итак, какие же у нас, ребятки, способности-то есть, это мы сейчас находимся во вкладочке... Во вкладочке здоровье да, Так, это у нас пони, Вот эта вкладочка у меня более-менее понятна Сейчас мы заходим в интеллект Что же у нас в интеллекте? Это бюрократия отражает способность ориентироваться в запутанном административной машине комплексе, аль... Комплекс Альфа Знание правил отражает знания, Отражает количества огромное количество правил, протоколов и ограничений Которыми живет комплекс Альфа Психология отражает способность понимать язык, тела собеседника И узнавать что чего он вообще не говорил Так, дальше смотрим, ребятки, механика. Программирование отражает способность не только программировать, но еще и взламывать компьютеры. Вот это мне, кстати, пригодится. Вот это я, наверное, сразу изучу, потому что мы все-таки находимся, ребятки, в таком ультрасовременном месте, где просто-напросто рулит компьютер, раз у нас изначально речь пошла про компьютеры. Поэтому программирование мне понадобится стопудово. Инженерное дело отражает способность чинить и разбирать сложные механизмы. чем белые ручки отражает способность взять бесполезный хлам и сделать из него что-то инновационное и свежее. И дальше что у нас? Это у нас агрессивность Рукопашный бой отражает способность драться, пинаться и кусаться Возможность даже выдавливать глаза Офигеть! Огнестрельное оружие отражает способность обращаться с любым огнестрельным оружием дальнего боя Телосложение отражает уровень физической подготовки Так, ну, программирование это по-любому я, наверное, сделаю Инженерное дело Да верно, скорее всего, я буду каким-то инженером, да? Давайте-ка мы программирование, инженерное дело и... Программирование еще раз, все-таки я хочу быть программистом по максимуму, чтобы мне здесь не пудрили мозги и я всегда мог выкрутиться из любой ситуации, взломав какую-нибудь системку. Так, отлично. Подтверждаем, значит, а, вроде бы все очки распределил. Уровень доступа красный. Подтверждаем очки, все. Подтверждаю. Дальше что? Что ты мне скажешь, чувачок? Отлично, я все распределил. Дальше-то что? Так, надо к нему обращаться. Когда мы обращаемся к кому-то, надо на левую кнопку обращаться, а не к правую. Так вам что-то под... что подсказать? Расскажи мне о навыках. Так, о... ох, ты в первый раз как заинтересовался. Кто заинтересовался? Продолжайте. Я открою вам а, соответствующую страницу альфапедии. Так. А, ну это мы видели уже, это мы в принципе можем. Так, а что за кортекс то такой, надо, надо бы узнать. Если на пальцах, то это мозговой имплант, помещаемый в лобную долю головного мозга. Он дает доступ к сети комплекса, альфу и удобному пользовательскому интерфейсу. Узнать подробности можно, как всегда, в альфапедии. Так, ладно, это я понял. Как открыть альфапедию? Нажмите просто буковку П Ну, отлично, замечательно Просто всем нюансам нас сразу же сходу здесь, смотрю, обучают И это, если честно, хорошо Обучение, ребятки, здесь на хорошем уровне В принципе, игрушечка красочно довольно выглядит И меня немножечко завлекает Так, если вас не затруднит Или я могу вам еще ее открыть Нет, не надо, не надо мне открывать Я уже сам открою, ну, как хотите, продолжить так, ну что ж, я так понимаю, мы здесь закончили. Новое начало. Войдите в комнату контроля качества клонов. Так, пойдемте в следующую комнату, чтобы не стоять на месте, а то мы тут уже задержались. И что же здесь нас ждет? Так... Василий, о, он, короче, я не буду, я просто буду называть, ребятки, их по первым именам, просто Вася. А, хм, добро пожаловать в отдел оценки качества клонирования. Качество клонирования жителей комплекса Альфа – наша главная задача. Не забывайте о том, что радоваться обязательно и соблюдать санитарные нормы тоже. Вот это вообще ни в коем случае не забывайте, это я понял. Вы извините, нас штрафуют, если мы за это, мы этого не говорим. Да я понял уже. Для начала подберите мусор с пола Если по каким-то причинам вы не сможете выполнить это задание То обязательно дайте нам знать Мы вас ликвидируем и начнем процесс клонирования заново Из-за того, что я не подберу пол с мусора Меня ликвидируют, как они называют, да, продолжить Так, взаимодействуйте с объектами при помощи правой, левой кнопки мыши Так, отлично Это мусор, это коробка какая-то вообще Так, карманная, что-то там, холодная радость И согревшая душу чего-чего-чего Сгоревшее дуло лазера Отлично Собрать все Можно, ребятки, собрать Начинаем, ребятки, лутаться потихонечку Отлично, гражданин Ваша мелкая моторика функционирует нормально И вы еще не прибрались Я считаю, что это хорошее начало А что думаете вы? Я не знаю Вы у меня первый проверяющий Василий говорит, ой, ну, ну вы все так говорите. Я так понимаю, вы еще не, за, не завтракали? Перекусите холодной радостью, которую вы только что подобрали с пола. Откройте инвентарь, нажав на клавишу И. Нажмите на клавишу на правую кнопку мыши, чтобы открыть список доступных чего-то там. Так, так, откройте инвентарь, затем правую кнопку мыши, чтобы использовать холодная радость. Так, мне предлагают поесть Холодной а, радости Так, ладно, давайте мы это закроем на, на кнопочку И и вот она у нас, я так понимаю Холодная радость, друзья Давайте попробуем, используем ее Что у нас происходит а, Здорово, правда? Холодная радость промораживает Ваш мозг и увеличивает ваш интеллект на единичку на, на единичку на целых 5 минут Ну как, чувствуете себя умнее? Ну да, наверное, не знаю, я лично не понял Да не особо как-то Правильно говорит наш персонаж Вот отлично, перейдем к другим тестам Попробуйте бросить сгоревший лазер, который вы только что подобрали в указанную точку на другом конце комнаты. Не бойтесь получить по голове и э, мусорьте смело, Работворник рабодворник приедет и все приберет. Он прямо, как вы, все понимает, ест с пола и ничего сказать не может. Капец, хамят вообще наглым образом. Вот это персонажи здесь... А, бросить предмет так, так, так же можно просто, как и использовать Выберите его в инвентаре и нажмите Так, это я все понял, это все мне ясно и понятно Давайте бросаем предмет, а, бросим его куда-нибудь в указанную точку Вот туда, да, мне говорят, его бросить да пошел, родной, далеко же я кидаюсь этими предметами Так, и что дальше? Это у нас робот, который, так понимаю, занимается уборкой И... так, а, отлично, вам повезло, у вас по крайней мере одна рабочая рука так, обычно мы не говорим о а, таком а, в рамках теста, но вынужден вам сообщить, что у вас мутация, поздравляю, и, или, или соболезную, тут уж что вам будет приятнее. Так, дальше смотрим. Давайте посмотрим, какая это мутация. Попробуйте ее использовать, чтобы пробраться через эти столы. Что он, о чем он вообще говорит? Я лично, ребят, не понимаю, а вы понимаете, о чем он говорит? Какая еще мутация? Что ты несешь? старикашка блин так некоторые мутации действуют на целевую область на целую область а некоторые только на конкретного человека или объект для использования мутации выберите ее из панели затем выберите цель и нажмите на левую кнопку мыши когда выберете когда выберетесь найдите в столовой своего нового капитана и даже доложите о поступлении на службу если конечно сможете пробраться через наш тщательно составленный лабиринт из тысячи препятствий я предварительно поставил пометку о полной работоспособности ваших конечностей, наш дорогой компьютер будет очень рад Хорошего вам цикла, вот так вот тут все вежливо общаются Мне говорили про суперспособность, где она? Что за суперспособность? Это вот эти вот штуки, которые здесь снизу отображаются Это что такое? Способность, а способность работаем Это отвечает на клавиши? Нет? Давайте посмотрим Или надо сюда каждый раз тыкать так-так-так, а, способность работы, вдохно, вдохновить союзников на подвиги, но, но не себя. Хорошая мотивационной речью, меткость и скорость атаки союзников увеличится на 50% и 15 секунд. Ясно! Так, а это что такое? Это, видимо, моя мутация. Мутация занимает на взгляните на предмет, пред, пред, представьте, что он двигается... Ой, его по стене размазал. Давайте попробуем. Так, ну что, а сюда надо жмякнуть, да, я так понимаю. И что дальше? Что мы делаем? О, чё? ты что делаешь, чувак? Ты что здесь буянишь-то, а? Происходит, что происходит? Дел... Это что он делал сейчас? Он, он бьется, он, он бьется? Он бьет эти штуки. Так, ну-ка еще раз давайте. Ух, нифига себе, а! Нифига ты способный малый, я даже не знал. А если мы вручную будем историк ломать? Он сломается? Нет вообще? Посмотрите, у нас боксерские навыки. Давай-давай, чувак, левый, правый, работай! Работай давай! Нет, он как будто тут чинит что-то такое, знаете, значочек только говорит, как будто мы что-то чиним. Да, ребятки, нихрена себе способности. Это вот такая способность у нашего клона, я так понимаю. Нифига! Он просто выносит такая, если вот это сломать? Ладно, слишком буянить мы сильно не будем, мы только ведь начинаем, надо нам сначала а, приноровиться. А, Виссарион, э, здрасте, забор покрасьте, говорю, <laughs> забор покрасьте, я сейчас тебе лицо покрашу, ты будешь так слышишь, а со мной общаться малый, блин, так, Виссарион, то продолжить чего? Продолжить маленькая локальная шуточка. Угу, я понял, так, расскажите мне про комплекс Альфа. Ага, понятно, сразу мне включают а, <смех> мою Википедию местную. Так, а, расскажи тебе, что расскажите мне что-нибудь в скажите. Так, это все... А... <смех> Засим позвольте откланяться Да, я, наверное, от откланяюсь от вас а, -а, а этот человек тоже то же самое говорит Да, наверное, так продолжить. Ох, лол, это было шикарно Вы такой прыщ-прыщ Вы такой пыщ-пыщ-пыщ Ну капец, а тут какой-то даунита у нас просто стоит Который двух слов связать не может Ну а вы, конечно, показали этим столам, Наблюдали, да, наверное, за мной Хорошо, что мы построили комнату для экспериментов Хотите увидеть кое-что прикольное? Ну давай, удиви меня я написал, я написал, я написал документ, зацените, так, что за документ, что за документ, ввиду того, что наш дорогой компьютер, так, я это, в принципе, все видел уже, и не надо мне тут уже пихать прям в шары этими своими штуками, так, здесь что такое у нас, ага, друзья, это сразу же нас, нам предлагают что-нибудь купить, но у нас, ребятки, вообще нет денег, купить мы из этого торгового автомата ничего не можем, ну что ж, выходим дальше, выходим в большой свет, и что у нас тут такое? Это нам что-то показали, да, я так понимаю. Да, это нам мы вышли и нам типа камеру переместили. Мне сказали, что капитан будет ждать меня в столовой. Отлично. Я так понимаю, мне нужно туда, в столовую Ох, ничего себе, ребят, мы выходим, я так понимаю В, в какое-то поселение, да, на этой базе То есть, в, ну, в само поселение В общество, в общество выходим, друзья Тут с каждым персонажем, ребятки, нельзя говорить Можно говорить только с избранными чувачками Здесь у нас какая-то женщина стоит Огромная, это, наверное, тот самый Компьютер, про который мне говорили Раньше, который здесь всем заправляет Разные отсеки ведут в разные стороны Но мне, ребятки, нужно в столовую Да, немножко осмотримся мы Видно, что всякое, всякого оборудования Всяких автоматов у нас здесь много К которым мы можем подходить и взаимодействовать А вот здесь, кстати какой-то автомат, автомат чумелые ручки. Мы можем здесь, видимо, что-то мастерить, да, если найдем какие-то ингредиенты, то есть, и вот если мы найдем такие ингредиенты, мы получим какую-нибудь аптечку, например, да, или еще что-то в этом роде. Ну, в общем, идем дальше, друзья, что я могу сказать? Какие-то какие телевизоры, нажав на которые, у нас у нас только появляется а, какое-то перекрестие, как будто мы его хотим атаковать. Нет, атаковать я ничего не буду. А, мне говорили, что столовая где-то здесь находится. Вообще, мы можем, наверное, карту посмотреть. У нас есть вообще карта, нет? А, запустить настройки, продолжить. А вот здесь что такое? карта то нет у нас, что ли, совсем? Так, давайте посмотрим, ребятки. Мне кажется, что здесь должна быть карта. Прокрутка экрана. Так, так, так. Нет, карты я никакой не вижу пока что. Так, а это что такое? Это у нас... Это у нас я. А это у нас друзья Инесса, офицер, санитарий. Какие-то есть друзья у нас. Но я пока что с ними еще видимо не встретился. Надо встретиться с ними. А точнее надо на их найти сначала. Так, идем дальше, друзья. Мне нужен капитан, а где капитан? Да вы что, я тоже люблю наш дорогой компьютер. Так, все говорят про это. Ага, во, вижу. специальным знаком отображаются ключевые персонажи, которые нам нужны. Артём Извините, пожалуйста, вы случайно не так, вот у меня тут записано. Так, что ты имеешь в виду? Ага, вижу, вы неверный друг и надежный товарищ, который может достать определенные легальные товары. Ну что варете на целый комплекс? Я вас умоляю. Вы или говорите пароль, или мы такие не будем вести никакой бизнес. Продолжаем. Извините, из головы вылетело Работворник убирается в полночь Как рано встает, кто рано встает, тот лазер и берет Так Какой-то, в общем, мы стали свидетелем какого-то диалога а, Не оно, но близко Близко вы проходите, дорогой мой человек Какие-то здесь диалоги у нас Так а, Похоже, я нашел капитана Отлично Так, ну что ж, подойдем, где капитан-то? Капитан, ты где? Куда это? Вот Капитан сейчас убежал в ту сторону или что? Или капитана надо где-то здесь искать. Пойдемте, ребят, сходим за ним. Я так понимаю, это был капитан, он о чем-то там беседовал. И давайте-ка пройдем сюда и посмотрим, куда-то наш, наш персонаж куда-то зашкирился. Артем, значит, а... И еще ядерную гранату, давайте даже две, если есть. А, Кира. А не слушайте. А, ну, слушайте, сейчас я сделаю вам шкандаль. Мы едва знакомы, и я таки могу добыть вам коды на зеленую пушку, но ядерную гранату я вам не предоставлю ни в коем разе. А теперь я таки предлагаю вам уходить отсюда, закрыв рот, пока в него не залетела крыса. Какой грубиян, уф! И что тут происходит? Куда-то побежал наш биткоин, куда-то, даст со значком Б. А. Вот ей-богу, с такими ценами на, контраба на контрабанду, да еще и с таким отношением. Так, а вы что здесь делаете? Здравствуйте, вы капитан? Да. Извините, вы что-то сказали? Мне послышалось, что кто-то сказал контрабанда, и это определенно был не я. Так, что он, он, он имеет в виду? Вы не обижайтесь, но, но мне очень нужно на очень важный дебрифинг. И да, пробегитесь, я мимо вас проскочу. И... Подождите, мне в, служ... мне в службе оценки качества клонов велели к вам на службу приступить. Да вы что говорите? Что ж, поздравляю с успешным выполнением первого задания. Ставлю вам 5 с плюсом. А теперь мне пора, чао. Но что мне делать-то? Вы же капитан. По капитанте, что ли? Разнообразие ради. Ну, э, так, так, так. Ну, э, раз тут... Ну, растудыть твою ж качель. А, такие интересные фразы, друзья. Чтоб тебя и не... А, только тебя не хватало. Вот, держите. Вот, держите. Возвращайтесь к себе и положите этот замечательный предмет в маленькую незаметную коробочку, которую мы между собой называем нычкой. Ну, я думаю, так все называют такие вещи. После каждого задания вы все, все ваши предметы будут изыматься, за исключением тех, которые вы успешно закрысили. Попробуйте закрысить вот эту вот фигурку и изрешал онлайн. А, хорошо, вот молодец. Так, что он имеет в виду вообще? Впрочем, неважно. Меня ждет наш дорогой компьютер. Надо спешить, а то меня ликвидируют. как от этого компьютера здесь боятся все какая дня. Пока-пока. Пока-пока. Ну что ж, вот такая встреча с капитана. Надо бы пойти к себе, наверное. Или лучше сначала осмотреться. Так, а куда к себе-то? Инфракрасный а, торговец. Инфракрасный торговец это такая сомнительная личность, которая... Которая ошивается по пунктам приема пищи и продает нелегальные торговые а, коды на краденные товары Ни в коем случае не вступайте с ним в контакт, ни в коем случае не приобретайте у него никаких товаров Ни в коем случае не принимайте его приглашение вместе пообедать Меня тут предупреждают, видите ли Так, ну что ж, дальше идем Новое а, начало Пройдите к себе и спрячьте фигурку в нычку Так, а где, где пройти ко мне? Давайте, пойдем, ребятки, сходим. Соединение установлено. Здесь можно сохраняться? Нет, нельзя, ребятки, здесь сохраняться. Я так понимаю, здесь у нас автосохранение идет. Так, идем, ребятки, в свою комнату. Это у нас столовая, это блок столовый. Надо бы запомнить. Выходим, ребятки, столовый столовой и идем к себе в блок. Надо бы заныкать то, что нам сейчас передали. Правда, я не совсем в курсе, что нам передали. Нам передали вот эту, ребятки, фигурку. Ее можно смотреть. Нет, фигурка из ро. Надоело смотреть на персонажа и разрешала онлайн на своем экране. Ну так ну, так поставьте его себе на стол. Да, это единственная а, функция этого предмета. Вы, ребятки, что смеетесь, что ли, надо мной? Зачем ныкать какую-то хрень, вообще не понимаю. Видимо, есть какой-то секрет в этом всем. Не просто же так мы ее ныкаем. Так, ну что ж, заходим. И у нас, ребятки, есть ящик. Я не знал, что это мой ящичек. И мы, ребятки, можем здесь хранить что-либо. Так, надо как-то так перемещаем, закрываем. Ну, протоколом я следовал неукоснительно, а дальше уже не мои проблемы. Так, положили, значит, мы. А, наверное, надо бы лечь спать. Во всяком случае, так утверждает моя основная цель. Так, так, так, и кровать. Вот она, ребятки, двухъярусная кровать, наконец-таки, позволит мне поспать. Ложимся спать, ребятки, посмотрим, что нас ждет дальше. Вот так цикл выдался. Циклом, я так понимаю, они называют здесь определенный момент жизни между сном и бодрствованием... Ну что ж, ложимся спать. Так, и что мы, ребятки, просыпаемся? А что у нас здесь? Что такое? Кто-то пришел к нас. глаз пришел к нам. Эй, проснитесь. Ну и Соня, вас даже вчерашний инцидент не разбудил. <с> <flavor> Чувствуете, ребятки, тонкую такую, знаете, тонкий намек <с <paranipe2> <с <cade2> на одну известную всем игру? Да, ребят, эта фраза была в Маравинде, когда нам один человек... Когда мы только начинали, говорил примерно то же самое Но только вместо инцидента Там был шторм Да, ребятки, это Из фразочки The Scrolls 3 Ну да ладно, говорят, через 5 минут Нам надо быть в комнате для брифингов Хотите радостенку? Кстати Хотите Хотите радостенку, кстати. Ну давай Ну и позвольте поздравить вас с повышением Вы набрали максимально возможный балл В тесте отдела по качеству клонирования Вот так, неожиданность, верно? Я вообще не понимаю, о чем ты болтаешь, странный человек. Продолжаем. Ваш новый капитан. Вы, вы, вы наш новый капитан. Чего? А, ну как бы земля пухом офицера по, а, по медиа бедняги. Заметьте, я не говорю, что от него не заслужил. Он, Я не говорю, что он этого не заслужил. А что случилось-то? Наш дорогой компьютер... Наш дорогой компьютер случился. Поджарил его как курочку. У меня до сих пор... Его кусочки в самых труднодоступных местах Надо будет потом в санитарную кабину заскочить Но это потом А сейчас в путь Что-то я не понял Ты, ты на что намекаешь, чувачок? чтобы мне тоже задницу поджарили, или что? Бриф, брифинги и дебрифинги. Перед каждым заданием, после каждого задания вас ждет занимательная встреча с нашим дорогим компьютером, который объяснит вашу цель и оценит вашу эффективность. Все эти мероприятия проводятся в специализированной комнате, оснащенной огромным экраном, на котором вы можете наблюдать любящий от от отеческий глаз нашего доброго компьютера. Вот так вот. Я думаю, что это за глаз за мной следит? Вот этот вот глаз отеческого компьютера, да? Так, давайте выходим. Куда мне сейчас надо? А, мне предлагают пройти э, к компьютеру, но надо сначала понять, где он находится. Так, так, так. Мы можем, ребятки, осматривать... О, вот он, компьютер. Так, а как туда спуститься? Я, видимо, я не туда немножко пошел. Так, надо здесь пройти. Так, и что? Мы куда попадаем? Катсцена, офигеть! Приветствует наш, наш дорогой компьютер. Я приветствую вас. Вы готовы к своему первому невероятному заданию? Ну, наверное Конечно, дорогой компьютер Запрашиваю переназначение а, на менее опасное задание Я отказываюсь, у меня нет ни опыта, ни оружия Так, ладно, ребятки, просто соглашусь И мы так дольше проживем, думаю Ваш лидерский потенциал был оценен как высокий а В свете этого вы, начи вы начинаетесь на... По на а, в свете этого вы назначаетесь на пост главы команды решал И помещаетесь в соответствующие списки комплекса Альфа Замечательно, спасибо, дорогой компьютер вам поручается задание из всех, команд, из всех команд решал. В комплексе Альфа ваша была сочтена идеально подходящей для этого для его выполнения. Что нам надо сделать? На нижних ярусах этого сектора пропал целый отряд технических сотрудников, которые собирали данные для критически важного научно-инженерного научно проекта. Дальше вы должны найти и уничтожить всех предателей, которые посмели вмешаться в ход научного эксперимента. Перед выполнением задания вам надлежит послушать брифинг от отечественного сотрудника в отделе разработки. Работать на вас огромная честь! Для меня, дорогой компьютер, раб... Отмечены, пов... отмечены повышенный энтузиазм готовность выполнять тупую, опасную и бессмысленную работу по щелчку виртуальных пальцев. Необходимо учесть при назначении на следующее задание. Вы видите, ребятки, как вы улавливаете, ребят, вообще, что происходит сейчас? Нас постоянно на каждом углу унижают, да, и деморализируют вообще всем, что происходит вокруг. Что бы мы ни делали, мы все равно как ничтожество какое-то, да, если мы совсем соглашаемся. Попробовать надо, ребятки, совсем не соглашаться, мне кажется, будет гораздо другой геймплей, да ладно, продолжаем, но продолжаем. Офицеры обязываются беспрекословно подчиняться вам за исключением случаев данные удалены. После завершения операции все выжившие члены команды, включая вас, будут допрошены на предмет совершения предательских поступков. Это интересно. Успех обязательно, гражданин провал, трактуется как предательство. Недостаточно счастливый тон тоже. Так, дальше. Вы можете выбрать троих офицеров, которые присоединятся к вам на следующей миссии. Но, но их же всего трое Корректное умозаключение Вы можете выбрать троих офицеров Для из троих предложенных Отлично Ну да ладно, в принципе да Все все понятно мне Итак, подданные, давайте уже действовать Нам пора идти, у нас великие дела Нам нужно уничтожить на нижних ярусах банду Так, я так понимаю, мне уже предлагают ими поуправлять Я уже вступил на пост Так сказать, в этом. С ним вроде встречались И Несса и Максим, а, три персонажа и у каждого из них, а, я так понимаю, разные специализации разные. Да здесь у нас очумелые ручки, это у Инесы здесь у нас Влад, а у него значит а... так, что он лег вообще? Ты че как ищейка что ли? А, у него значит очумелые ручки, психология, телосложение и программирование один. А здесь у нас значит а... так, так, так Максим. У него программирование, инженерное дело и знание правил. Так, в общем, по программированию у нас есть чувак. Я, кстати, тоже по программированию. А, а вот огнестрел это вот КНС, то есть у нее самое максимальное качество. Так, подтвердить, подтвердить. Так, раз, два, а, мы выбираем всех и подтверждаем. Да, все, подтверждаем. Вы получаете доступ к новому торговому коду Который вы можете использовать в ближайшем, в ближайшем автомате Отлично Команда полностью укомплектована Задание, задание, задание начинается Пройдите в отдел разработки Для прохождения раза веселого Обязательного тестирования Никому не доверяйте Доносите на всех И сохраняйте хорошее настроение Ведь радоваться обязательно Это, их, Я так понимаю здесь девиз просто везде Что надо нам обязательно радоваться так, ну что ж, продолжаем. Побывали у нашего суперкомпьютера, и мне сказали, что мне теперь есть доступ к торговому автомату, который разбросаны по всему комплексу Альфа и служит основным, основным инструментом добычи еды, воды и влияющих на поведение таблеток. Воспользоваться автоматом можно путем приближения к нему нажатием на кнопочку на левую кнопочку мыши. Сделать это, сделав это вы перейдете в простой и интуитивно понятный интерфейс автомата. Так. А, ну что ж, ребятки, вот такая у нас игрушечка под названием Параноя нас из Монтадори, если, если я правильно, конечно же, произношу. Вот такая, ребятки, РПГшечка Если честно, мне еще пока немножко Непонятно, за что мы боремся И что нас ожидает здесь в ближайшем будущем Но я думаю, мы, мы несомненно В этом разберемся, если мы будем продолжать В нее дальше играть. А братишка Скрэч На сегодня заканчивает. Немножко поиграли и хватит Для того, чтобы братишка Скрэч продолжал играть В эту игру. Давайте наберем на эту серию хотя бы 300 просмотров и 50 лайков И тогда братишка Скрэч Обязательно запилит серию прохождений По данной игре. Ну а как, ребятки, вам Игрушечка понравилась или нет? Пишите, пожалуйста Свои комментарии мне очень важно ваше мнение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 друзья сделал